всем здравствуйте как я и обещал сегодня сделаем подарок мужчинам на день защитника отечества долго думал что сделать в принципе живу я в городе как сказать родине михаил киев калашникова и будем мы сегодня делать автомат вот такой долго рисовал по памяти Пока не взял телефон и не посмотрел в гугле, как это выглядит. Ну, за 20 минут нарисовал. Жаль, что не снял. Было очень интересно и весело. Было очень много мнений. Коллективом обсуждали этот рисунок. Ну что, приступим? Из чего будем делать? Проволока шестерка, вот в таком виде у нас. С бухточками. И все. Инструмент, мартышка. Прогульки. С чего начнем? Сначала поправим проволоку. Ну, чтобы по примере было. Да, вот так вот. Сначала варежки наверное здесь. Я считаю, потому что получить за усёнкой заноску железную весьма-весьма невкусно получится. Примерно выправим, сюда начнем, Сделаем вот это место, вот это отсюда до сюда. И примерно отрежем всё лишнего. начинаем правильно вот эту вилочку в прошлом видео мы сделали точнее вот эту но она узенькая под другие палочки под электровы итак если мы здесь мы сделаем стык нормальный ну то есть вот эта целая палка будет а здесь нам надо загнуть пометим Ставим э, метку как бы между вилкой, вилкой и рогулькой. То есть вот в этом месте, между ними. И получится у нас загиб между ними. Вот я считаю вполне нормально. Теперь нам надо сделать здесь загиб, но по полу. Поэтому... Взрываем по шее, просто вот в этом месте возьмем по шее. Немножко перегнул. хорошо. вернемся. Отлично, как будто здесь и было. Дальше. Тут даже загибать ничего не надо. Летем. ой. Так. Вот здесь отрежу. Питалочку. То есть, у автомата, по-моему, насколько я помню, вот эта штука. Вот так вот, в обратку загнута, да? так Пометим и загнем. Так. Вот так вот. Отлично. Только проволоку у нас загнута в другую сторону. Ставлю руками. Приведим ее А здесь вот неудобно пнуть, поэтому небольшая наковаренка, кусочек лица нас спасет. Вполне, вполне пряменько. Ну чем не в том? Самый настоящий. Ты примойся, как говорится доложим. Следующее, что нам понадобится, это вот здесь сделать ствольную коробку. Также загнем, недолго думая. Это, как видите, все делается достаточно быстро, четко и недолго. От чего пошли такие вот художества, я вам расскажу. У нас работал мальчишка. Почему-то испичиваем ему идти на день рождения. А что-то говорит, денег-то нету. Подарок-то покупай. Да и особо-то ничего не купишь. Цветы и шел он к девушке. Ну, знакомым, друзьям, девочки, да? Надо какой-то подарок по-быстрому сделать. А дело было в оберт. Сейчас я отрежу. Так, -с. вот здесь у нас что получается? Ладно, пока мы так оставим, сейчас изготовим, я не помню, как это называется штука. Цевью. Нет, может и не цель. В общем, где рука лежит? Руколоже или как-то. Ее сделаем роцевиком. Я считаю, вот этой хватит. Прикинем. Так вот. Дело было в обед. Что-то надо сделать, парни. Чтобы пойти на день рождения. Цветочек сделать, розу там сковать из лепестков. Я говорю, не парь себе мозг. Делают просто и душевно. В итоге, какое было принято решение. Не решение принято. Увидели, просто лежал фантик на столе от конфет-коровка. И там такая милая, симпатичная буренка лежала нарисована на этом фантике. Что мы решили, а что будет нам коровку не сделать. А какой же взять материал для коробки? Электроды. Четверка. Была целая пачка электродов. Замоченных однажды. Ну, под дождь попали. Так, Тут что-то у нас если кругло нарисовано, а так, у нас здесь все нормально. Кругло нарисовано, чуть-чуть. Ну, ну, ну и все, так же из электронов ну, картинку нарисовать, красиво. Из электронов точно так же по-быстрому сурганили Вообще моментально, не запарилось Картинку ставлю, обязательно. Такая уникальная коробочка коробка получилась ну, примерно, я считаю, как так, нет, не Вот так. О! Красота! Так, вот здесь нам надо... Вот вот. Здесь все, все это дело мы смастерили по-быстрому. Ну и все, довольно счастливо пошел с одним Сказал, что подарок очень-очень понравился. Потому что в конце концов это сделано своими руками. Это оригинально. Так, да как же тут поступить-то? Ладно, ставим. Но потом. Дальше. Так получилось. Делаем вот эту коробушечку. после этой коровы ну, сделан Дома, еще что-то котенка делали ну больше всего понравился Дома и влюбленная пара которая идет под ручку с цветами Картиночку ставлю ну естественно Семеш ничего не все раздариваю. Все под подарки уходит. Как говорится, но пустяк, без девушки, но приятно. Поэтому практически даже, как я уже писал головошел, без инструментов. Из всяких станков можно делать очень даже уникальные вещи. Ой, как некрасиво тут получилось. Ну, почему некрасиво? Нормально, чтобы наоборот разогнуть. Вот так. Так вот его надо разогнуть. И это разобрать. Видите, я немножко с запасом загибаю, а потом легче было. Сгибать его, и у нас получается достаточно симпатично. Вот, отлично. Отрежем. Чуть -чуть, да, так вот Высокая Вот так вот мы пониже Ладно Самое главное сейчас основные моменты сделать А далее уже Так, ствольная коробка Вот ну, как она там, крышка ствольная Достаточно здесь резкой загиб Вот, кстати, момент, да, когда ты лыкаешься с 12 квадратом, с 10 квадратом, ну, с такими, да, серьезными металлами, с толстыми, когда берешь из-за тонкой, и, да, чего не будет единица, потому что силища-то немедленно, а а Ну, не думал, Сразу забыла. Она была не очень... Пехила. Слушай, с вами, вылезла на А если такое шоколадный, надо его вылезть. Вот и здесь сразу заберемся. Так. Может быть... на другой стороне. Ну, не думал. Вот так. Теперь я здесь выбираю.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 Вы когда-нибудь хотите выйти? Вы когда-нибудь хотите? Далее! Ну-ка, мы поймем! Саму! Мама, я выйду! Саму! Нам нужно, чтобы ты не настроила. Нет! Пока я! Давай! не приехала! Ну-ка, мы приехали! ну я считаю, приехала! Мы приехали! Мы приехали! Мы приехали! Мы приехали! Это все как-то так получается Стал в шоке Ага, что Светлыми обеяниями Принесли на удовольствие И надо быть Сейчас я тут Получается вот так вот Вмешай идея, дело Вот, пошел первый выход Так, опломим Думе тоже Режем, быстрее Поправим Сейчас дело на вытягиваемся Соблюдем параллельность. Приплатим. Отлично. Ну, почти автомат и побуду. Так, образовалось. Так, это короткая. Ладно, значит, потом сделаем. Так, у нас здесь есть трубка отвода газа. Примерно так и отрежем. Загнём. Конечно. Шестерку сложнее чем четверку. Режем уголок лишний. И хватит. Хоп, почти автомат готов. Давайте сделаем ручку, тут поинтереснее момент. Загибаем вот эту кругленькую, делаем полукругом. Большим полукругом, вот так вот. И сразу же назад. Нет круче, товарищи, круче, вот так вот. Здесь вот так. Исключительно получилось. Исключительно. Все все получается. День что ли такой? Или по марсу ходит какая-то. Мало. День что добавим? Вс, вот смотрите если мы вот так вот договорились что она хорошо и исключительно да, попадает то согласно рисунку надо повыше начать гнуть чтобы, ну, длину убрать то есть вот здесь а здесь наоборот вытрямить не не так и еще чуть-чуть загнуть Отлично. Так, теперь здесь очень крутой загиб назад. Продублируем, чтобы для удобства. То есть сейчас я практически ее вот туда загоню. То есть вот так. Немножко пораньше сделаем вот так. Дай ее в обратку. Вот из таких, как говорится, мелочей нюансов получается симпатичность, хорошая, казалось бы, какой-то закукочек. у нас совсем коллега так Поправим отправим обратно за концов после этот момент у нас сейчас не выйдет по каким-то причинам из материала, не позволяет нам немножко добиться того, чего хотим, точнее, не ну, ну, твердость ну, придется не ну, да. ну, как-то так, ну, тоже не плохо, и здесь надо Делаем такой же пузырек. Вот. Сюда здесь отводим. И здесь делаем пузырек. Отлично. Я считаю даже нормально. Не стоит, наверное, запариваться вот из-за этой штуки. И в конце концов. Не китайский купим Отлично, даже лучше, чем... Так. так, у нас есть палочка. Сюда много, сюда ее. это отдельно. Ну, давайте сделаем крышку. Вот такой маленький обрезок, который мы приварим вот сюда. Сейчас мы вот так вот, этот, хоп, а мы настоящий автоматик вот здесь. удобно Елка просто Еще, например, перчатки, цепляются в зеркалке. Да, полуфтамарку надо неплохо смысле, сварочный. ну что ж товарищи Что, вполне симпатичный аппарат? Вот. Ну что, все прекрасно получилось. почистим. Так, ржавчину, шлак уберем. Чтобы не совсем уж страшно было. И в принципе все можно покрасить так вот, сильно я не стал, даже вот вообще не буду каким-то лепестковым, кругом что-то такое делать. Вот здесь только пару прихваток уберу, а остальное ничего не получится. И вот вода. Тут просто не прихватывали В одном месте, где, где вот Все Автомат, как говорится, готов Отличная вещь Как настоящий билет Нет, не как настоящий если рукой примеряться, то немножко нет... Как-то не так. Так, обнаружил урок. Лопа вот заладил. мажем кисточкой посмотрим сфотографированной вот такое коротенькое видео автомат все всем спасибо